В правильном выборе автомобиля мне очень понравилось обслуживание выбрала я автомобиль Ченганда из-за комфорта хороших цены и всего сервиса компании <laughs> благодарю